Друзья, вы на канале Чайок ТВ В этом ролике я вам покажу рофл мод в игре Among Us. А, так, здесь мы обычные люди И вы посмотрите просто сбор пенсионеров Все пришли в Собес Почему-то немного подлагивает Вы просто посмотрите, вот пенсионер хорошего носит маску Все носите маску Данный рофл мод очень крутой, но также у меня есть в запасе еще несколько рофл модов. Если вы хотели бы увидеть еще один рофл мод, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Мне очень сильно интересно, как же будет пенсионер выглядеть в других скинах. Переодеваем пенсионера. Как же это все странно звучит. В общем, так, шляпку. Какая-то для него очень большая. К сожалению, модельку сделали маленькой вот. Сонный пенсионер. Блин, как это все странно. Ну, давайте сделаем так, как все должно быть. Оденем маску. А где она? Вот! Приклонно. Все лицо закрыл. Хорошая маска. Хороший пинг! Вы просто посмотрите, как все пенсионеры выглядят в скинах. Так к примеру, вот я так понимаю, то что это скин строителя. То есть разработчик данного мода прям постарался. И прям натянул скины на модельки. Это очень важно. К сожалению, здесь мы не пенсионеры, но ничего. Ну ничего страшного. Я думаю, вы поняли про что. Так, мне бы очень сильно хотелось быть пенсионером-убийцей. Это было бы прям очень классно. В общем, я зашел в тренировку для того, чтобы просто потестить эксперимент. Так, в общем, я стану предателем. И мне очень сильно интересно, как же будет убивать пенсионер. Блин, капец <смех> Так, ладно, давай, пошли убивать за пенсионера в маске Главное в маске К, -к, -к, -к нам претензий нету, мы в маске <смех> А к нет Кстати, вот, э он тоже пенсионер И главное то, что разработчик, правда, очень сильно постарался Главное то, что модель водится Ну так неинтересно Ладно, тогда я перестану быть импостером, и тогда я хочу просканиться. Так, для этого мы заходим в... Где у нас тут мед? А вот, медпункт. И добавляем сканирование. И мне очень интересно, предусмотрел ли разработчик данного мода то, что пенсионер будет сканиться. Так, ну вроде пока ничего такого... А, нет, не предусмотрел. Ну ладно, это в принципе простительно, потому что мод очень сильно крутой. В общем, ссылка на скачивание мода у меня будет в беседе во ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. В общем, туда вступай, я буду оттуда собирать людей для съемок видеоролика. В общем, ты был на канале Чайок ТВ. Ставь лайк, и если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментариях хэштег Пенсионер. Пока-пока.